Один гель, либо другой. Что является критерием выбора? По сути, наличие агрессивной патогенной флоры, то есть инфекционного процесса, оно является причиной для выбора геля с химическим антисептиком хлоргексидином. При его отсутствии инфекционного процесса, да, агрессивного, тогда мы применяем гель с дегидрокверцитином и корой осиной. Что пациент делает дома? Он также использует гель для ухода за полостью рта 3-4 раза в день. Обычно это делается после утром, после завтрака, когда сделана вся гигиена, дальнейшим днем после приема пищи вечером перед сном, опять же, когда все гигиенические манипуляции проведены, есть возможность длительной экспозиции геля на слизистой с замедленным освобождением активных компонентов. Поэтому гель с хлоргексидином будет применяться опять же, да, вот это с зеленой маркировкой при инфекционном процессе у пациентов соответствующем. Или э, с гидрокверцитином, с э, вот такой вот разноцветной маркировочкой сине фиолетовой э, при отсутствии инфекционного процесса. Эликсир применяется на две недели аналогично совместно с гелем у пациентов при наличии инфекционного процесса. Это спиртоводная вытяжка. Если у пациента есть ирригатор, то он добавляется в ирригатор. Если ирригатора нет, то разводится 15-20 капель на одну четверть стакана воды по сути, на 2 полоскания. Либо пациент, у которого отсутствует инфекционный процесс, совместно с гелем применяет ополаскиватель без спирта, химического антисептика. Это водная вытяжка активных компонентов. И, соответственно, без разведения. Ну или если есть ирригатор, то пациент может использовать его и разводя половину колпачка в ирригатор. Ну и в дальнейшем затем полоскать после чистки зубов зубной щеткой или ложкой для языка там и других манипуляций. Второе – это осложнение хирургического лечения. Это расхождение швов или фибринозный налет. Очевидно, что в кабинете мы будем делать ирригацию раны раствором антисептиком. Мы ее сократим вот из трех первых букв. Это повторное ушивание раны, то есть наложение повторных швов при необходимости. И аппликация геля с хлоргексидином, поскольку есть риск контаминации, Поэтому мы используем гель с химическим антисептиком. Пациент дома также применяет гель аналогично. Три-четыре раза в день до двух недель. Для того, чтобы состояние мягких тканей оно восстановилось, вернулась трофика, появился эпителий. И, соответственно, края раны они были сведены и полностью регенерированы. Третье – это механическая травма. Очевидно, что будет в кабинете проводиться ирригация раны раствором антисептика при необходимости. Но в данном случае будет гель с ДКВ, поскольку при механической травме у нас нету активной бактериальной флоры поэтому гель с химическим антисептиком по всем стандартам фронтологического лечения нам как бы, да, не показан пациент дома использует 3-4 раза в день гель с дегидрокверцитином на 2 недели химическая травма Очевидно, что здесь будет очистка раны, это шприц с раствором перекиси, потом шприц с раствором перманганата калия. Это очень, на самом деле, достаточно, скажем, древняя схема, но чередуя вот эти два активных компонента, мы одним стимулируем окисление этих компонентов, которые, вернее, восстановление окисленных компонентов, затем до окисления избытков перекиси перманганата. Он должен обеспечиваться полностью, и, соответственно, при необходимости чередует два эти раствора, и они полностью... Кроме того, перекись обладает э, гемостатическим действием при наличии какого-то кровотечения, и она также будет дополнительно устранять эту проблему. Здесь мы наносим гель с дигидрокверцетином, поскольку нет, опять же, агрессивной бактериальной флоры. Поэтому соответствующая маркировка. И пациент использует чередуя ополаскиватель и гель на 2 недели. Гель мы мажем 3-4 раза в день. И полоскание на 2 недели обычно это делается утром, также, да и вечером. Также э, мы делаем колпачок без разведения на 2 полоскания. Это будет вполне достаточно. Термическая травма все аналогично. То есть, э, это может быть, например, там, кипяток или что-то, или при обработке поверхности. При подготовке ортопедического лечения Очистка раны шприцем с раствором перекиси С этим шприц Тут аналогично, да, не будем повторяться Гель мы используем с дегидрокверцетином И схема абсолютно аналогичная 3-4 раза в день гель с дегидрокверцетином и каруасиной И ополаскиватель на 2 недели Гетерогенная травма, которая возникла в процессе стоматологических манипуляций то да, в общем, является крайне нежелательным, но тем не менее необходимо быстро купировать для того, чтобы общем, устранить эту проблему. Это ирригация раствором антисептика, очевидно, в избежание прикрепления бактериальной флоры. И гель с дегидрокверцетином, поскольку она как бы, отсутствует, мы устраняем по сути риск. Схема назначения будет также аналогичная. 3-4 раза в день гель с корой осиной с и полоскание на 2 недели. Постлучевые, постхимиотерапевтические изменения слизистой полости рта, то есть химию когда у нас есть очень сильная атрофия слизистой. Это ирригация раствором антисептика. Гель с дегидрокверцитином, поскольку пока тут не присоединилась бактериальная флора, если начать с первых дней это делать или как профилактически подстилать до соответствующего вмешательства гель с дигидрокверцетином на две недели, полоскание на две недели, но по факту эти пациенты чаще всего применяют это и дольше, дабы сохранить вот это состояние и да, улучшить ощущение в полости рта, как бы избавиться от сухости и так далее. Все вот эти нежелательные компоненты, которые присутствуют при лечении онкологических заболеваний, хотелось бы устранить или как минимум контролировать. Обострение хронического периодонтита или острый периодонтит. Ну, очевидно, что здесь будет разрез, удаление зуба или резекция верхушки корня зуба. И обработка э, гелем с хлоргексидином, поскольку присутствует агрессивная флора, поэтому зеленая маркировка геля. 3-4 раза в день гель с дигидрокверцитином на 2 недели и полоскание на 2 недели также. Это поддерживающий эффект, поскольку источник инфекции был устранен в рамках хирургического приема девятый это периостит ну, В общем, схема достаточно близкая. Это разрез, удаление зуба, кюритаж лунки зуба, альвеолы. Ирригация раствором антисептика и гель с хлоргексидином, поэтому зеленая маркировка, 3-4 раза в день. Аналогичный гель, поскольку объем вмешательства был больше, и в избежание прикрепления бактериальной флоры, поскольку сюда вовлечена уже и костная ткань, то, конечно же, нам необходим будет гель с антисептиком. Ну и другие еще средства, которые может назначить доктор, например, антибактериальные препараты, антибиотики. И здесь мы назначим эликсир, как наиболее э, концентрированный препарат из всей линейки фитодент. Э, Это водно-спиртовая вытяжка, как я уже говорил, и в данном случае показан он за счет большей концентрации экстракта осиновой коры, э, экстракта ламинарии и медных производных хлорофилов. Парадонтальный абсцесс. Очевидно, что здесь в кабинете будет выполняться разрезка, юритаж лунки, регация раствором антисептика и применяться гель с хлоргексидином по причине наличия инфекционного процесса. Пациент также дома будет мазать гель с хлоргексидином и использовать концентрированный эликсир на две недели. Альвеолит. В случае сухой лунки мы делаем кюритаж лунки, естественно, да, для стимулирования все-таки сосудов. Ирригация раны антисептиком и мы применяем гель с хлоргексидином. Дома пациент использует также 3-4 раза в день гель с хлоргексидином на две недели и эликсир на две недели. Обострение хронического или острой остеомиелит. Очевидно, что в кабинете будет проводиться санация очага любым доступным методом. Ирригация раствором антисептика и применяться гель с хлоргексидином, зеленая маркировка, 3-4 раза в день. Пациент использует дома в дальнейшем гель с хлоргексидином и концентрат, водно-спиртовой эликсир на 3 недели, для того, чтобы продлить вот эту эффективную концентрацию всех компонентов, входящих в эликсир. Асептическое удаление зуба по причине, например, перелома корня зуба. Очевидно, что в кабинете будет проводиться разрез, удаление зуба, кюритаж лунки, ирригация раствора антисептика и наносится гель с ДКВ, поскольку удаление зуба асептическое. Пациент также дома будет использовать гель с дегидрокверцитином корой и уже ополаскиватель, а не эликсир, поскольку нам да, нет в этом необходимости, у нас нет агрессивной бактериальной флоры. Обострение хронического переимплантита или сопровождающаяся удалением зуба, удалением имплантата. Что мы делаем в кабинете? Удаляется имплантат, проводится кюритаж альвеолы хирургической, ирригация раствором антисептика, и мы применяем гель с гидрокверцетином, поскольку здесь нет выраженного инфекционного процесса, и, точнее, отчак его устранен в процессе стоматологической манипуляции в кабинете. Поэтому э, вот эта фиолетовая маркировка геля 3-4 раза в день гель используется с ДКВ на 2 недели и полоскание на 2 недели. Острый переимплантит. Острый гнойный переимплантит. Когда, очевидно, да, мы наблюдаем серозные или гнойные отделяемые, или оно комбинированное э, из э, подмягких тканей. И при зондировании в том числе разрез здесь будет очевидно, санация участка, кюритаж имплантата. То есть... Э, обработку ультразвуком, а также прецизионным сверлом или сверлом-корщеткой, который имеет на конце такие чешуйки металлические, как на венчике для мытья бутылок. И обработка геля с хлоргексидином, поскольку у нас имеет место гнойный процесс, да, инфекционный, острый процесс. Поэтому зеленая маркировка геля мы наносим 3-4 раза в день. Гель с хлоргексидином на 2 недели. И также применяем эликсир, содержащий максимальное количество активных компонентов.